Привет всем! Вы на канале автомобильном Гарри Про. И сегодня я хотел бы с вами поговорить про тематику тонирования автомобилей. Много видеороликов в YouTube есть о том, как обучают тонировать автомобиль. Что я могу сказать давайте начнем с этого на самом деле эти видеоролики предназначены для тех кто просто хочет сэкономить э, свой бюджет и не поехать в автосервис специализированы есть специализированные тонировщики заплатить определенную сумму денег и сделать качественную тонировку. С этого мы начали. Да? Вот Мне текст никто не писал. Я еду сейчас на работу, пытаюсь, пытаюсь вам донести свои мысли, что и как я вижу в этом процессе. Так как я занимаюсь уже тонированием автомобилей с 18 лет сейчас мне уже 34 и поверьте за неделю обучающего урока или курсов за которые вы заплатите немалую сумму вы все, все, все равно не приобретете тот опыт который есть у профессионального тонировщика. Первое, от чего зависит качество тонировки, это, наверное, от самого человека, который будет ее делать, исполнять эту работу, от мастера. Второе, это от помещения. В котором вы будете производить тонирование автомобиля, тонирование стекол. Третье это зависит от инструмента, чем вы будете работать и каким инструментом. Ну и четвертое естественно на нашем рынке очень много производителей тонировочной пленки. Кстати, в начале видео я говорил о том, что некоторые, посмотря там 5 видеоролик в Ютубе о том, как правильно тонировать автомобиль, начинают э, тонировать свой автомобиль, там, выкладывают в YouTube и типа тонировка своими руками. Показывает, что у него минимальный набор инструмента пленку он купил на рынке вот эту 80 сантиметровую это не какая-то американская это настоящий китай или тайвань которая через год просто-напросто выцветит и если вы обращали внимание на дорогах ездят автомобили на которых фиолетовая пленка Это пленка дешевая пленка которая через год от ультрафиолета от солнечных лучей выгорает то есть на саму пленку наносят клеевой состав плюс красят ее и она не металлизированная Профессиональная, качественная пленка Таких брендов, как LUMAR, SANTEC Они металлизированные Да, они тоже делятся на категории Металл и не металл Но металл все-таки Это качественная Долговечная пленка знаете, э, порой приезжают клиенты, даже, наверное, ну 50 на 50 так поделим. Не буду говорить, что там 80 клиентов, которые берут более дешевую тонировку. 50 на 50. То есть все зависит еще от э, самого мастера, как он предложит. берут ну, подешевле услугу что он экономит ну на самом деле я не понимаю мы каждое то на своем автомобиле проходим и оплачиваем ту или иную сумму на замену масла фильтров тонировку тонирование автомобиля Давайте так буду говорить, тонирование автомобиля. Вы делаете раз. Раз и навсегда. То есть на тот период, когда вы приобрели автомобиль. На тот период, сколько вы будете на нем ездить. Дальше тоже при, при продаже, если качественная тонировка, она прослужит и следующему владельцу. Очень долго. Лучше раз заплатить и ездить с максимально качественной тонировкой. Обучиться. Обучиться можно за неделю. Это получить теорию. Практику получаешь каждый раз ты. Каждый раз, когда делаешь ту или иную машину, в машину выходят новые улучшенные, стекла разные, заднее стекло может быть сферическое, может быть более ровное то есть и вот я работаю с, там сколько уже очень много лет и когда приезжает новый автомобиль, который только-только-только вышел. Вот. Ну да, ты как бы не боишься, ты его делаешь, но поверьте, есть свои нюансы. И ну, я, я, например, считаю ей, что нельзя там бить себя грудь и говорить, что я уже там два года тонирую, все, я профессиональный тонировщик да, цену и марку свою надо держать но ты должен быть в этом уверен что ты делаешь качественно тонирование автомобиля что еще вам технология очень сложная на самом деле если вы хотите максимально качественно добиться тонирования без песчинок без заломов нюансов очень много правильная выкройка должна быть стекол есть стекла рамочные есть стекла безрамочные безрамочные ну это на купешках безрамочные у них рамы нет стекло стекло и двери стекло держится на двери на стеклоподъемники рамы нет стекло не ходит по направляющим и в этом тоже есть нюанс почему потому что зимой в зимнее время в зимний период бывают двери примерзают к уплотнителям дверей чем может подорвать пленку то есть пленка может чуть приклеится от мороза то есть перепад температуры вы ехали тепло было в машине но ну, естественный процесс на ночь стали машина остыла и при открывании двери может быть срыв пленки подрыв вот в этом нюансе тоже правильно надо выкроить с минимальными зазорами по краям но в то же время и чтобы это было красиво и эстетично плюс еще на некоторых стеклах идут по бокам маленькие кружочки в профессиональном деле в тонировке это называется шелкография в автомобильном если вы тоже видели на заднем стекле заднее стекло крышки багажника есть такая окантовочка белая вокруг тонированного стекла это шелкография из-за чего она происходит на любом автомобиле бывали случаи бывали случаи что люди говорили а у меня на предыдущей машине такого не было ничего подобного есть оно на каждом автомобиле где есть шелкография маленькие точечки высыхает влага с под пленки и образует такое воздушное пространство и за счет этого воздушного пространства вокруг заднего стекла получается такой бел, белая, получается белая окантовка на шелкографии много еще видел и вы тоже наверное обращали внимание что э, ездят автомобили на дорогах у которых э, заднее стекло Вся в стрелах, такая в белых стрелах, это люди просто наклеили пленку, не придав формы правильной, чтобы наклеить, и в дальнейшем такого не происходило. На самом деле, если вы хотите профессионально научиться этому, этой работе, Многие там, ребята говорят, я на курсы схожу и все. А, ну, первое, это если вы хотите научиться, пишите в комментариях. А, если вы реально хотите, я готов обучить вас тонированию автомобиля. Десятидневные курсы, они не, ну, не дадут тот опыт, то знание, умение чтобы делать качественно максимально качественную тонировку это приходит с опытом со временем с каждой машиной вы знаете ну каждая машина по-своему во-первых надо правильно ее подготовить это вытащить уплотнитель с карты дверей сейчас когда-то давно еще давно как только зарождалась появлялась эта тонировка у нас то большинство тонировщиков разбирала обшивку карту дверей чтобы пленку завести максимально ниже и она не задиралась при опускании и поднимании стекла вверх вниз сейчас же этот процесс уже старый и максимально аккуратно вытаскивается уплотнитель с верхней части карты дверей а застилая карту дверей замшем, чтобы не попала вода не залить ничего делается тонировка а автомобили разные, немцы, корейцы, японцы, везде по-разному. Разные клипсы, разная структура пластика, где-то где более жесткий, где-то более мягкий. Никогда нельзя делать тонирование на холодный автомобиль. То есть заехал в бокс он и сразу начинать тонировать его. Автомобиль должен быть комнатной температуры. Нормальная температура в боксе Должна быть Тогда и качественно будет И комфортно вам работать Меньше Каких-либо Передвижений По боксу Потому что а, Каждое Прохождение Того или иного человека Неважно или ваше В воздухе Все равно летают Маленькие песчинки, маленькие волосинки. ну То есть, если вы когда-нибудь видели луч солнца, вы все равно видели, как пыль летает. И эта пыль может оказаться у вас на тонировочной пленке, снимая лайнер, защитный слой пленки, разделяя перед тем, как оклеить. Пленка имеет свойство электролизоваться, и естественно она маленькие песчинки а, притягивает к себе на клеевой слой. То есть э, это, эта пыль она может вся оказаться на вашей тонировке. А, знаете, а, я конечно много лет работаю, но Могу одно сказать, мы на самом деле приучили всех своих клиентов к максимально идеальной э, тонировке. То есть, э, на самом деле, э, за границей у них как принято принимать автомобиль. Э, то есть, если на расстоянии двух метров ты смотришь на тонированный автомобиль и никаких изъян не видишь, это качественная тонировка. У нас мы настолько приучили автолюбителей, хозяев автомобилей, что каждый клиент смотрит прям, ну не с метра, прям максимально близко к стеклу и пытается вот увидеть какую-либо песчинку и говорит, вот меня это не устраивает. Если правильно объяснить, я не говорю, что должно быть усеяно стекло. Нет, одна-две точечки, две песчинки, это допустимо. Это естественный процесс тонирования. Если правильно объяснить, то ну, как бы клиент э, забудет и не будет обращать внимания. Это я говорю про задние, боковые. Да, конечно, если мы делаем лобовое стекло, и эта песчинка попадает где-то э, прямо перед лицом водительской стороны, и когда ты едешь и видишь, что у тебя прям перед лицом эта песчинка, это даже меня самого раздражает, это некомфортно. Ты вроде бы следишь за дорогой, но в то же время ты максимально начинаешь сосредотачиваться над этой песчинкой. Лобовое стекло это вообще отдельный процесс. Лобовое стекло по работе то же самое, но... Качественность должна быть Просто на высшем уровне Идеально хорошая, вымытая Вычищенная Я не знаю как сказать Идеальное стекло Тогда вы получите Максимальный эффект Дорогие друзья а Если вы хотите Научиться Тонированию автомобиля пишите свой комментарий переходите в мой инстаграм uh, у меня в моем инстаграме много работ как по тонированию так и по оклейке автомобиля поленками. пишите я готов uh, обучить тонированию автомобиля в принципе если uh, хочет еще связать в дальнейшем себя с этой работой я готов взять человека себе в помощники и сначала обучить а потом максимум в паре работать и выполнять автомобилей оклейку кузова автомобиля защитными пленками если вам понравилось это видео поставьте лайк напишите свой комментарий подпишитесь на мой канал и не забудьте поставить колокольчик также подписывайтесь на мой инстаграм в следующем видео я попытаюсь вам максимально точно рассказать полный процесс от а до я тонирования автомобиля что зачем поэтап найдет как правильно делать выкройку на стеклах как правильно формовать стекло при какой температуре и какую пленку лучше всего использовать и чем они все отличаются между собой спасибо за просмотр ставим лайки подписываемся на мой канал это автомобильный канал Гарри ПРО.